Она у него сформировалась уже. Ее никак не счистить. Она как программа Windows XP. Её... Счистить ее на спуге. Но при этом предварительно, заранее приготовившись, сейчас я еще возьму. Заранее приготовившись, надо придумать аффирмацию. То есть ту фразу, которую мы ему в подсознании в это вгоним. Причем в этой фразе не должно быть частицы «нет».